Здравствуйте друзья, здравствуйте соратники, да здравствует наша народная освободительная революция, долой преступный оккупационный путинский режим. Ну а мы с вами продолжаем нашу борьбу, борьбу за умы наших граждан, занимаемся пробуждением их самосознания, другими словами продолжаем нашу народную революцию. Вот сейчас я, кроме просветительской деятельности, но сегодня главным образом озабочен еще и делом обеспечения нашей с вами революции финансированием. Это финансирование будет необходимо, поскольку, как сегодня стало понятно, потребуется более глубокая и основательная подготовка материально-технического фундамента нашей с вами революции. Ну, вы знаете, что осуществить нашу народно-освободительную революцию с первого раза 5 11, 2017, не получилось. Народ пока еще оказался ментально не готов к борьбе, к защите своих прав, свобод. И вот одной просветительской деятельности оказалось недостаточно, ну, либо она была проведена нами недостаточно широко и глубоко. Теперь вот нам потребуется провести масштабную, предварительную, подготовительную, организационно-техническую работу с привлечением финансовых ресурсов, ну и материально-технических ресурсов. Как я вот уже говорил в прошлой программе, вот опыт Сталина и КАМО по обеспечению финансированием революции 1917 года ну, вы знаете, это за счет грабежа, рэкета, экспроприации. Этот опыт нам сегодня не подходит. Ну, потому что, как говорится в известном произведении, это не наш метод. Не наш метод, хотя бы потому, что цель нашей революции восстановление конституции, установление народа власти, и диктатуры закона и справедливости. Да и к тому же, такими методами, как я говорил, сегодня невозможно получить какой-нибудь значимый финансовый результат. Такой результат, который необходим сегодня для финансирования нашей революции. Вот сегодня получить необходимое финансирование можно только лишь с помощью грандиозного, нового, современного, инновационного какого-либо коммерческого проекта. Но ну, я вот уже рассказывал в предыдущих программах о новом прорывном проекте переселения человечества в океан», ну и о некоторых возможных первоначальных промежуточных коммерческих проектов на этом пути. И вот сейчас вот мы уже поднимаем различные предложения, предложения инвесторов, предложения с инновациями, ну и заявки на участие в этом масштабном проекте. Но, кроме этого, мы сегодня поняли еще одну вещь. Мы поняли, что вот кроме этих отдельных, ну, конечно, полезных и необходимых инновационных коммерческих проектов, для гарантированной победы нашей революции нужно осуществлять еще и всесторонний комплексный подход – Комплексный подход к организации всей нашей деятельности и всей нашей революционной борьбы. Борьбы в новом современном информационном мире. И вот только такой комплексный подход в этом вопросе может принести нам гарантированный положительный результат. Кроме того, этот комплексный подход принесет такой же быстрый, тоже гарантированно и столь необходимый сегодня для победы нашей революции, еще и финансовый результат. Так в чем же состоит этот э, комплексный подход? А он состоит в том, чтобы с помощью наших сторонников, ну а также привлекая всех самых передовых, продвинутых ученых, изобретателей, новаторов, ну всех... Э, э, как так сказать, продвинутых пользователей в нашем сегодняшнем развивающемся информационном мире. Ну вот организовать это новое виртуальное информационное интернет-государство. Государство со своими всеми атрибутами, а именно внутренними и внешними политическими и экономическими целями. Кроме того, со своей внутренней и внешней политикой, со своими законами и конституцией, и даже вот со своей валютой, способами ее зарабатывания и конвертации. Вот мы наметили создать такое сегодня новое виртуальное интернет-государство в информационном мире, информационное государство. Вот это государство, кроме того, что будет самым современным, инновационным, прогрессивным, революционным, ну, так сказать, предвестником всего неминуемо наступающего нового общемирового информационного мира, вот оно само по себе важно, создание такого государства. Вот эта цель создания такого государства уже сама по себе революционная. Ну и оправдана сама по себе, как этап развития человечества. Так вот, кроме того, оно, вот это интернет-государство, оно совершенно необходимо нам, в том числе и для осуществления политической и революционной борьбы. Борьбы в старом, существующем сегодня реальном мире, ну с отжившим свое, являющимся по сути тормозом прогресса и развития всего человечества, путинским режимом. Ну или, как его этот путинский режим называет Вячеслав Мальцев, застарелым трипером всего человечества. Ну вот, это дело новое, и мы в этом деле будем первопроходцами. Вспомним, что такое государство. Из Википедии следует. Государство – это форма организации общества, располагающая механизмами управления и принуждения. Устанавливающая правовой порядок на определенные территории и обладающие суверенитетом. Вот такое определение государства в Википедии. Ну давайте будем придерживаться этого классического определения. Тогда <coughs> что получается? Получается, что наше интернет-государство соответственно это. Первое. Организованное сообщество. Ну, с одним лишь отличием это от реального, оно организовано в интернете. Второе. Основным механизмом управления нашего государства, поскольку оно необходимо иметь механизм управления, таким механизмом будет референдум всех его граждан или участников. Ну а также механизмом управления будут действия выбранных общим голосованием в интернете менеджеров этого государства. Другими словами, мы применим прямое и полные народа власти в нашем интернет-государстве. <связываем> Необходимым механизмом принуждения, как требуется для государства из определения, вот будет угроза исключения из его членов, ну или, по общепринятым понятиям, лишение гражданства за несоблюдение законов или конституции. Ну а механизмом поощрения в нашем государстве будет, собственно, оплата государством выполнение поставленных этим государством перед его членами задач, выполнение целей и определенных видов работ. Также механизмом поощрения будет социальная защита и помощь членам государства в случае необходимости. Ну а также мы будем всех членов нашего интернет-государства наделять долей собственности, которая будет создаваться этим государством. Ну вот, правовой порядок, как следует из определения, у нас будет установлен выработанными законами и конституцией, собственно, как положено в каждом государстве. Территорией, который должно располагать каждое государство, вот согласно определению государства, ну, в нашем случае это будет само то сообщество или тот список участников, ну или в общепринятом понимании граждан этого нашего интернет-государства. И вот эта территория нашего государства, или другими словами, вот этот самый список его участников, членов или граждан, она, эта территория, будет находиться внутри территории всего интернета. Ну или, образно говоря, на планете Интернет. Далее, вот суверенитет нашего государства, он будет заключаться в том, что никто извне ну, не способен влиять на политику этого нашего виртуального интернет-государства. Во всяком случае, пока существует вся вот эта планета интернет в целом, в том его сегодняшнем виде, с его законами и правилами. Вот, собственно, получается, что наше интернет-государство соответствует всем критериям, э которые описаны вот в Википедии, для, необходимы для существования государства. Итак, вот это будет наше новое передовое информационное государство, в котором будет свой информационный пролетариат, который, конечно же, будет создавать интеллектуальные, материальные ценности и получать за это вознаграждение. Ну, это будут, конечно, различные ученые, разработчики – которые будут создавать сообща общий интеллектуальный продукт, то есть новые грандиозные прорывные научные открытия и технологии будут создавать этот продукт сообща, используя общее информационное пространство государства. И вот сделать это будет ну, на несколько порядков эффективнее, чем работая в одиночку. Ну, вы понимаете, поскольку не придется Работать в одиночку, и можно будет использовать все достижения всего коллектива, каждому изобретателю, каждому ученому. Это исключит дублирование и непроизводительный труд. Вот также сообща будет создаваться другой общегосударственный интеллектуальный контент. Ну, другими там, блогерами, юзерами, другими активными пользователями интернета. И вот, подчеркну, вот весь созданный общественный продукт, он будет реализовываться интернет-государством в дальнейшем в реальном мире. И, соответственно, каждый участник создания вот этого контект, контент, контента интеллектуального, он будет получать материальное вознаграждение, ну, согласно своего вклада в создание этого контента. Ну да, вот слой, конечно, таких специалистов, айтишников, блогеров, юзеров, ученых и продвинутых разработчиков, технологов, он, конечно, сегодня достаточно узок. Но давайте вспомним, ведь и пролетариат сто лет назад был очень малочисленным по отношению даже вот к крестьянству. Однако тогда вот это не помешало этому пролетариату, стать двигателем прогресса, даже установить свою диктатуру и создать свое пролетарское государство. Поэтому вот как раз двигателем нашего интернет-государства, как я сказал, будут ученые, изобретатели, рационализатор, технологи, ну и продвинутые пользователи интернета, которые способны создавать интеллектуальный контент. Вот в современных условиях, конечно, в современном информационном мире сегодня, конечно, должны доминировать уже те, вот о ком я говорил, кто изобретает, кто создает вот этот новый интеллектуальный контент, кто создает новые технологии, новые научные открытия, а не те, кто вот их покупает, эти новые технологии, этот контент, а затем присваивает себе единоличные право их использовать присваивает это право а, с помощью такого анахроизма, как патентное право. И вот тем самым тормозит прогресс и развитие всего человечества. Ну и вот вследствие этого, конечно, патентное право ждет неминуемая смерть, поскольку, как я сказал, оно является тормозом научно-технического прогресса. А мы из истории знаем, что все, что оказывается, Тормозом и встает на пути вот этого самого научно-технического прогресса. Оно неминуемо всегда сметается движением истории. Ну, вот сегодня существует такой неразрешимый классовый конфликт, так сказать, назрела очередная революционная ситуация. Ну, как было и накануне той сто лет назад, которая революция произошла, пролетарской. Так вот, сегодня существует такой неразрешимый классовый конфликт между передовым классом информационного мира, о ком я говорил, вот эти айтишники, ученые, интернет-пользователи продвинутые, ну, или так называемый информалиат. И вот существует неразрешимый классовый конфликт между ним и другим реакционным сегодня классом буржуазией. И вот этот конфликт, он заключается в том, что сегодня вот эта буржуазия со своим патентным правом, как я уже говорил, это тормоз научно-технического прогресса и развития всего человечества. В попытках сохранить прибыли вот эта буржуазия, она препятствует свободному обращению научных идей, изобретений, открытий, технологий и информации в информационном мире препятствует это буржуазии этому обращению путем установления правообладания на всю эту интеллектуальную информацию. То есть она буржуазия не дает вот этой интеллектуальной информации и этому новому образовавшемуся информалиату свободно взаимодействовать между собой и сообща разрабатывать вот этот интеллектуальный продукт как говорится, сообща лавинообразно улучшать и усовершенствовать каждое вот это сообща разрабатываемое изобретение или интеллектуальный продукт. Ну а кроме того, эта буржуазия такими своими действиями, она препятствует получению доступа всем желающим, всем производителям. Вот Буржуазия препятствует доступу ко всему объему изобретений и технологий. Производители сегодня находятся под гнетом этой буржуазии, и за жалкие гроши на условиях этой буржуазии ну, осуществляют жизнь или производят чем, то, чем обладает буржуазия, завладев вот этим, этими информациями за счет патентного права. И вот таким образом этот реакционный класс, как я сказал, современной буржуазии, она присваивает себе авторские права на все изобретения и, соответственно, контролируют и эксплуатируют производителей, как я сказал. И вот от этого страдает, повторюсь, в первую очередь научно-технический прогресс и развитие, повторю, всего общества. Ну а также страдают авторы, производители, а главное – потребители. Ну и, соответственно, поскольку назрела такая революционная ситуация, то сегодня должна произойти вот эта информационная революция, ну, которая в первую очередь ликвидирует отжившие патентные права. А вот создание системы глобальной коммуникации позволит информуляту создавать творческие сети, в которых вот обмен идеями будет осуществляться свободно. То есть будет сообща создаваться а интеллектуальный продукт создаваться будет на порядок быстрее и лучше, поскольку как я сказал, будут участвовать в создании этого продукта все сообща вот собственно именно такой подход мы и собираемся применить в нашем новом информационном интернет-государстве и конечно же да, изобретатель будет получать доход от своих изобретений но Тут принципиальный момент состоит в том, что вот сами изобретения эти и самими этими изобретениями может пользоваться любой, а не только тот, кто купил эксклюзивное право на него. То есть как сегодня буржуазия покупает права на изобретение и за счет патентного права авторские права присваивает. И вот именно это и будет гарантировать наше информационное интернет государство, чтобы все... Производители интеллектуального контента получали вознаграждение, и в ту же очередь информационный продукт интеллектуальный был доступен всему человечеству. Ну, в первую очередь был доступен всем производителям интеллектуального контента, это ускорит развитие этого контента, а в дальнейшем доступен всем остальным, всему миру, всем производителям, ну на возмездной основе пока. И вот тогда именно произойдет вот эта самая информационная революция. И вот наше государство, в свою очередь, часть вот этих заработанных средств, за счет того, чтобы организует вот это взрывное развитие интеллектуального продукта, оно, часть заработанных средств будет тратить на социальные проекты, на материальное обеспечение граждан и на развитие самого интернет-государства, ну а также на некоторые крупные инвестиционные проекты. И вот в конечном итоге о действий нашего интернет-государства выиграет все общество и выиграют также производители и потребители, как я сказал, ну и изобретатели. А вот буржуазия, буржуазия исчезнет. Но она исчезнет так же, как когда-то ушла в небытие, помните, феодальная аристократия, в свое время владевшая землей другими людьми по праву наследства. И вот та страна, которая первая совершит эту информационную революцию, она получит сегодня возможность стать мировым лидером в 21 веке. Ну и, собственно, это наш с вами шанс. Ну, вот как я повторюсь, сначала мы создадим в нашем виртуальном интернет государстве, ту часть нового информационного мира, которая касается информ... информулята, ну и создание базы изобретений и возможностью обмена и использования этих изобретений во всем мире, ну, как я говорил, на возмездной основе. И главное, что вот в этом в новом информационном мире не будет происходить бесполезной, дублирующей друг друга интеллектуальной работы. Ну, не сможет возникнуть такой ситуации, что в разных концах света, как это было раньше, помните, разные ученые одновременно вели одну и ту же научную работу, по сути дублируя ее. Иногда в дальнейшем даже получалось так, что одновременно происходили различные изобретения. Ну, помните, так было изобретено радио одновременно. То есть получается дублируемая пустая работа. А если это делать сообщает это было бы в десяток раз быстрее, если бы изобретатели действовали вместе. Но ну, никогда в дальнейшем не получится, вот как я сказал, так, чтобы одно и то же изобретение было осуществлено разными учеными в разное время. Как я сказал, весь процесс, все открытия будут постоянно в открытом доступе. И все ученые, технологи, они будут усовершенствовать уже, улучшать только и развивать уже достигнутые результаты. И не будут выполнять ненужную дублирующую работу. Затем вот в дальнейшем после революции в России и свержения путинского режима, мы применим это все в самой России. А главное, что мы уже в дальнейшем установим вот эту окончательную связь базы вот этих изобретений и открытий технологий, связь их с производством, ну, так сказать, и с производителями, с пролетариатом. То есть производители не будут уже зависеть от владельцев авторских прав, на технологии, на изобретения, не будут выполнять просто бессмысленную работу за гроши, а будут брать именно тех технологий, самые передовые производить уже самые современные материальные ценности, которые будут использоваться спросом. Они вот все будут получать напрямую, как я сказал, из нашего информационного государства, минуя вот этот реакционный класс буржуазии, которая должна исчезнуть. И вот поэтому именно мы можем первыми ворваться в этот новый информационный мир, ну, в результате революции, сначала информационной, а затем революции российской, народно-освободительной. И вот в результате революции в России нам главное, что не придется ничего ведь менять, ломать и перестраивать. Мы с вами сможем сразу приступить к созидательному строительству нового, современного «с нуля». Ну, Путин нас избавил от этой проблемы, вот сноса и перестройки всего старого и отжившего, так сказать, заблаговременно э скоммуниздив у, у нас все ресурсы, развалив экономику, похоронив всю промышленность. То есть мы будем строить на чистом, пустом месте. Ну, а вот США сегодня, хотя они и являются лидером в технологиях, но тормозом вот их развития сегодня становится общественный строй. Ну, он у них принципиально не способный сегодня разорвать капиталистические цепи, то есть перейти вот к обществу информационной открытости. У нас более лучшие стартовые позиции в новом информационном мире. Еще раз подчеркиваю, что общество информационной открытости, оно, конечно, на первом этапе не означает вот бесплатность доступа к коммерчески актуальной ценной информации. Это просто общество, в котором информация будет доступна каждому, ну и производителю, и другим изобретателям, всему миру. Но доступно пока еще возмездно. Это не значит, что изобретатели должны платить за доступ к информации. Просто они будут использовать эту информацию и просто добавлять к ней свои изобретения. Будет общий формироваться интеллектуальный продукт, в котором каждый будет принимать долевое участие, и, соответственно, вознаграждение каждый получит. Просто будет этот продукт расти в десятки раз быстрее, сообща, когда его будут создавать. И вот в этом, конечно, новом мире никто не имеет исключительных прав на информацию и на изобретение, как я еще рассказал, они все должны быть доступны. Их можно получить в свободном доступе, ну, по зафиксированной цене любому желающему. Ну, по зафиксированной цене это производителю или потребителю, а, как я сказал, создаваться, все изобретатели будут доступ иметь и вместе создавать этот продукт. И вот я считаю, именно это будет главной прогрессивной фишкой нашего интернет-государства. Именно это привлечет к нам самых продвинутых изобретателей. А государство будет гарантировать распространение вот их изобретений, их идей, их технологий, распространять их в мире и распространять не, не только продавать одному какому-нибудь э, буржуа, который приобретет авторские права, законсервирует это изобретение, а Будем распространять всем, это тоже будет мультипликационный эффект. Открытия и изобретения будут продаваться тысячи раз, то есть всем желающим. Ну а мы будем гарантировать оплату всем участникам, создателям этого интеллектуального продукта. Вот что касается валюты нашего нового виртуального интернет-государства, то это тоже будет новая информационная прорывная криптовалюта рифкоины. Вы о ней уже слышали, только мы переведем в ранг новой криптовалюты, которая тоже будет самые прогрессивные и продвинутые. Ну, давайте вот поговорим об этом втором проекте. Про государство мы поговорили, про интернет. Сейчас поговорим про криптовалюту. Ну, про коммерческий проект мы ранее говорили, про океане. Так вот, для простоты понимания сравним нашу вот эти новую нашу криптовалюту рифкоины, ну, с другой уже состоявшейся валютой биткоинами. Ну и рассмотрим их сходство, различия, преимущества и недостатки. Давайте рассмотрим биткоин для понимания. Уже этот давно известный, самый продвинутый, самая распространенная криптовалюта сегодня. Так вот, что касается биткоина, то часто на форумах, обсуждениях или даже вот из уст многих аналитиков приходится слышать вопрос, а чем собственно обеспечен биткоин? Или даже вместо вопроса иногда сразу дается категорический ответ. Биткоин ничем не обеспечен, якобы. Ну Давайте разбираться. Вот что такое обеспечение валюты? Ну, обеспечение это придумали тогда, когда вместо вот золотой и серебряной монеты, которые сами по себе обеспечен, поскольку их количество ограничено было, и их эмиссия была ограничена, то вот э, тогда стали выпускать бумажные или медные деньги. И вот люди тогда поняли, что если вот не ограничить эмиссию выпуска вот этих медных или бумажных денег, то их можно, собственно, напечатать или начеканить неограниченное количество. И это вот может привести к гиперинфляции. Ну, помните, именно это случилось перед медным бунтом, когда вот московское правительство тогда собирало налоги серебряной монетой, но на тот момент фактически вот этой обеспеченной валютой, а расплачивалась э, с народом медиаками, которые теоретически, конечно, должны были соответствовать номиналу. Но вот в итоге тогда курс медиака к серебру упал 1 к 20. И вот потом случился бунт. Ну, как обычно, во время бунта невиновных людей поубивали, но миссию все-таки тогда свернули. Итак, вот другими словами, если валюта обеспечена золотом, ну на первом этапе, может быть, она имела реальное обеспечение по весу, но даже сейчас вот если обеспечена золотом, то это, собственно, означает не то, что она именно обеспечена золотом, ну в весовом эквиваленте, но она просто ограничена в эмиссии. Этого уже достаточно. Это большое дело, если валюта ограничена в эмиссии. Это ключевой момент. И вот сам акт обеспечения денег чем-то, это, собственно, вот есть ограничение этой безудержной миссии этих денег. Вот это самое главное. Ну и теперь давайте рассмотрим современные валюты, рубль и биткоин. Вот сами попробуйте понять, какой из этих инструментов ограничен, а какой нет. Ну начнем с рубля. Вот рубли якобы они ограничены валютными резервами. То есть считается, что нельзя якобы напечатать рублей больше, чем золотовалютных резервов в Центральном банке. Но вы же понимаете, это полная лажа, фуфло и чушь. Правительство, собственно, и так никогда не заморачивалось этим соответствием. Ну а вот как показал 2014 год, правительство меняет курс доллара по своему усмотрению. И оно может печатать, например, в два раза больше рублей на единицу валюты в ЦБ. То есть, по факту, рубль ни к чему не привязан. Манипулируя курсом рубля, правительство может совершать эмиссию любых масштабов. Ну, хоть в миллиард раз больше рублей напечатать. Собственно, никаких принципиальных препятствий к этому нет. Ну, препятствий только одно вот – воля нашего царя-батюшки Вова Путина. А если его воля будет обесценить рубль в тысячу раз, это моментально произойдет. То есть вот захотел царь, рубль будет 30, захотел 60, перехотел, станет 1000 рублей за доллар. А так как царь, вот, наше лицо неадекватное и заинтересованное в некоторых вещах, которые нам понять недоступно, то можно считать, что рубль у нас... Собственно, не ограничен в эмиссии никак, от слова совсем. Ну, теперь перейдем к баксу, давайте. Доллар потерял привязку к золоту, ну, лет 40 назад. После этого доллар весьма, конечно, сильно обесценивался по отношению к золоту. Ну, и не только к золоту, реальная инфляция тоже была заметна. Ну, конечно, не как у рубля, там когда в тысячи раз. Но тоже достаточно сильно. Например, вот тысяча баксов, вы помните, вот я, сознательный мой возраст, это начался тогда в, в конце 60-х, в 70-х годах. И вот тысяча баксов тогда в 20, и тысяча баксов сегодня в 21 веке это совершенно несравнимые суммы. Вот нынешний бакс потерял в цене... Более чем в 10 раз. Так чем же вот обеспечен доллар? Что ограничивает его эмиссию сегодня, когда он не привязан к золоту? Ну, считается, что эмиссию доллара ограничивает госдолг США. А вот этот госдолг якобы ограничивает Конгресс. Ну, то есть схема с долларом тоже не так далеко ушла от схемы с рублем. Просто там гарантируют более адекватные люди, и конгресс более адекватный. А так, фактически, доллар тоже ограничен именно от воли заинтересованных людей. Ну да, эти люди на порядок более прагматичные, в какой-то мере зависимые от общества и различных государственных институтов. Но все же они люди, а значит и доллар может и будет обесцениваться. Ну, относительно вот этой условной потребительской корзины хотя бы. А уж я не говорю о золоте. И вот в один прекрасный момент тоже может рухнуть все. То есть может произойти то же самое, что с рублем. То есть и доллар, и рубль, и все государственные валюты, они де-факто не имеют жесткого прогнозируемого ограничения. То есть, а самое главное, не имеют ограничения в эмиссии. И вот вопрос, чем обеспечен биткоин, он как-то звучит ну, неприлично даже. Его нужно перефразировать и адресовать в первую очередь к национальным валютам. Уместно неправильно спросить, чем собственно обеспечен доллар или рубль, а не чем обеспечен биткоин. Ну, конечно, часто люди начинают на это отвечать, что вот доллар обеспечен американской экономикой, а рубль обеспечен нефтью. Ну, это сравнение как от заката до, до конца забора или мягкого с теплым. Вот американская экономика, она напрямую вообще не связана с долларом, не завязана на него. Ну, напрямую, повторю, она просто пользуется долларом. И вот она вполне может и дальше существовать без доллара или при новом долларе, каком-то другом вновь созданном. Конечно, если это произойдет, то, например, отмена существующего доллара, конечно, это будет ну, определенный скандал или даже мини-апокалипсис какой-то, но мир не перевернется, а скорее всего просто утрется, и вся мировая экономика будет продолжать действовать вот в новых экономических реалиях. Ну, это, конечно, еще с большим основанием можно говорить о том, что это может случиться с рублем. А вот так, та самая так называемая в качестве обеспечения рубля российская нефть, ну, она ведь может поддерживать как рубль, так и любую другую валюту. Любую другую валюту с любым другим курсом или, например, даже любой другой рубль. Фактически вопрос обеспеченности валюты решает, как я говорил, только прямое ограничение на эмиссию. А вот его, этого ограничения на эмиссию, не у одних бумажных государственных денег сегодня нет. И вот, кстати, мифы про налоги тоже, они никак не канают. Ну, допустим, да, собирают налоги в США в долларах, а у нас в России в рублях. Ну и что из этого? А если вот завтра в России введут рубль 2.0, например? Или пути рубль, так называемый. И собирать налоги будут только в них, в этих самых путирубликах. И что мы будем делать? Что мы будем делать вот со старыми рублями? Попу вытирать ими? Ну, не гигиенично. Собственно, с долларами такая же ситуация. Собирают сегодня налоги в долларах. Но где гарантия, что США вечно будут собирать эти налоги в долларах? Ну, которые, допустим, сегодня есть у населения, у вас даже. Ну, нет такого ограничения. Завтра США начнут налоги собирать в долларах 2 или назовут их по-другому. Итак, главное, что налоги, они лишь Следствие денежной системы, а не гарант ее стабильности. Ну и обратимся теперь наконец к биткоину. Чем же обеспечен биткоин? И вот тут оказывается удивительная вещь. Вот биткоин-то он по сравнению с рублем или долларом, он реально обеспечен. Он обеспечен протоколом своей генерации. Другими словами вот. То есть вот сколько в алгоритме прописано, Столько и будет имитировано биткоинов. И их количество никогда не преодолеет предел в 21 миллион биткоинов. И вот уже сейчас выпущено ну, более 60% всех биткоинов. И соответственно на все будущее время существования Вселенной, то есть даже вот в таких масштабах космических, их эмиссия никогда не превысит оставшихся менее 40% по отношению к... Вот к окончательному их количеству, 21 миллион. Никогда их больше уже не будет выпущено, более 40%. Там 30 с чем-то осталось процентов выпустить этих биткоинов. Ну и по расчетам, по математическим, этот выпуск их закончится в 2140 году примерно. И вот даже наоборот, никогда не будут восстановлены вот случайно потерянные биткоины, различные кошельки и адреса биткоинов. Получается, биткоинов... Количество будет уменьшаться еще от, от 21 миллиона. И вот, собственно, неважно, как много биткоин будет стоить в долларах, будут ли собирать с него налоги, будут ли его использовать, не будут. Протокол выпуска биткоинов – это данность. Данность, которую нельзя изменить, отменить или регулировать. Собственно, он бездушен, этот протокол, ему плевать на правительство. Вот сказано, 12 монеток за блок выпустить раз примерно в 15 минут, он и выпускает. Это сегодня. Дальше этот выпуск будет уменьшаться, то есть геометрическое затухание выпуска этих биткоинов будет происходить. И как я сказал, оно подойдет к тому моменту, когда будут один Сатоши давать за... Выпуск. И когда меньше Сатоши, уже меньше самой мелкой единицы этой валюты, прекратится вообще выпуск биткоинов. Это вот произойдет в 2140 году. И вот второе обеспечение, обеспечение биткоина, это то, что он не зависит от государств. Другими словами, его нельзя отменить. Биткоин этот, некому просто его отменять. Нельзя отменить, как можно отменить рубль или доллар, ну одним розчерком пера. Да, биткоины можно приравнять к наркотикам, запретить, но от этого они не перестанут существовать. И алгоритмическое ограничение их эмиссии не перестанет существовать, оно сохранится. И как я сказал, оно прекратится в 2140 году. И вот алгоритм этой миссии, он установлен, как я говорил, в геометрическом затухании со временем этой миссии или выпуска новых биткоинов. Ну, допустим, есть один тонкий момент. Да, биткоинов число ограничено. Ну, например, кто мешает завести биткоин 2, биткоин 3 или другую криптовалюту. Ведь в отличие от... США или Россия, они пока не допускают появление второй национальной валюты, а в случае с биткоином не допущать конкурентов некому. Ну а действительно это происходит, то есть сколько угодно форков, аналогов биткоина или новых, отличных от него криптовалют, можно придумать и придумывается, и выпускается море, но биткоину это не мешает, он по-прежнему растет гигантскими темпами. И новые валюты, некоторые умирают, как не актуальны, некоторые, да, тоже развиваются вместе с биткоином. Но и в мире существует много стабильных валют сегодня. Ну вот по отношению к биткоину можно привести пример с марками. Например, вот да, можно выпускать новые и новые марки. Но тиражи, тиражи от определенных редких марок, они всегда будут в цене. Ну, во-первых, их мало потому что их выпуск ограничен, это основное, как вот эмиссия, когда не ограничена эмиссия, это тоже придает ценность единственное, что. И, как я сказал, вот эти марки, они ограничены выпуском, они всегда будут ценные. Во-первых, их мало, во-вторых, про них все в курсе, все их знают, они разрекламированы, и все их будут расценивать как ценность. Ну или вот можно, если сравнить с картинами художников, допустим. вот Чисто объективно, самые дорогие картины в мире, они вряд ли самые красивые. Но скупка этих дорогих картин, это как своего рода вот скупка редких марок. Но только не в виде марок, а вот в виде картин. Покупают именно те картины, которые уже разрекламированы, имеют стоимость за счет своей истории. И вот именно также же с биткоином есть новые, куда более совершенные даже криптовалюты. Но биткоин, будучи первой валютой, он всегда будет цениться. Тем более, как я сказал, миссия его заканчивается. И вот он даже цениться будет в любом случае, даже как раритет. Он получит вообще самой широкой из всех криптовалют, мне кажется, стоимость. И он уже получил самое большое информационное распространение, поэтому он навсегда, конечно, биткоин. По моему мнению, кто-то предрекает смерть биткоина, но я уверен, что он никогда не умрет. Как говорится, да, картины новых художников будут появляться, да, их будут ценить. Цена на них может на отрезке времени расти даже быстрее, чем вот эти на классические картины, на классический биткоин. Но классика она никогда никуда не идет. И вот он, как сказал, биткоин все равно останется ценным, просто потому, что он был первым. И стал поэтому самым известным сегодня. Ну а мода на новых художников может пройти. А классика, как я сказал, она будет цениться всегда. И вот таким образом задавать в 21 веке вопрос, чем обеспечена криптовалюта, и вот при этом хранить свои сбережения в рублях, долларах, там, ну или квартирах, я вот считаю, могут только самые тупые лохи, ну, которые ничего сегодня не понимают. И вот, к сожалению, во главе нашего правительства находятся именно такие люди сегодня. Ну, давайте теперь рассмотрим проектируемый сегодня нами рифкоин. Сравним его с биткоином и поймем, какие перспективы вот у нашего рифкоина. Так вот, по сравнению с биткоином у нашего рифкоина есть только один недостаток. И недостаток это, собственно, как я уже сказал, это то, что рифкоин наш это новая, пока еще временно не раскрученная валюта. Но этот недостаток легко устраним в нашем информационном мире. Тем более, имея такую аудиторию и такое количество наших сторонников, рифкоин наш этот недостаток быстро преодолеет, как я сказал. У нашего рифкоина, еще раз повторю, только один недостаток. Это новая, пока еще временно не раскрученная валюта. Все. Дальше у нашего рифкоина по сравнению с биткоином есть только преимущество и достоинство. Так вот, давайте рассмотрим, какие же Преимущество или достоинство рифкоинов по сравнению с биткоинами мы имеем. Во-первых, выпуск наших рифкоинов он будет обеспечен нашим новым виртуальным интернет-государством. То есть это не какой-то дяди Васи выпустит новую валюту, а выпустит ее новое наше вот интернет-государство. И в первую очередь он будет обеспечен, этот рифкоин, вот этой созидательной, высокорентабельной интеллектуальной деятельностью нашего нового интернет-государства в информационном мире, о которой я уже рассказал вам. Еще раз скажу, эта деятельность будет очень и очень высокорентабельная. Еще раз вот это подчеркну, и это главное обеспечение нашего рифкоина, что он будет обеспечен деятельностью нашего интернет-государства, а не просто его выпустят какой-то дядя Вася. Это был первый пункт. Кроме того, ну вот, это относится к тому же первому пункту, рифкоин будет обеспечен вот авторитетом, авторитетом политической, экономической деятельности, нашего государства а еще будет обеспечен общедоступным протоколом своей генерации так же как биткоин то есть будет заранее известно сколько всего согласно пропи прописанного алгоритма будет выпущено рифкоинов и дополнительная эмиссия будет невозможно. как я вам сказал это стопроцентный факт и у нас будет ограничена эта эмиссия Следующий момент, вот наш рифкоин будет обеспечен нашими инвестпроектами еще, о которых я уже рассказывал, сейчас я вам еще раз покажу. То есть заработанные средства нашего интернет-государства, как я сказал, они будут использоваться на социальные нужды граждан, на распределение доли национальных богатств этого государства, на развитие государства, на продвижение технологий, ну это... Я сказал, заработанным государством, это то, что останется после оплаты доли создателей интеллектуального продукта, когда мы рассчитаемся со всеми учеными, изобретателями, техниками. Вот то, что останется в государстве, как я сказал, будет использовано на социальные нужды, на развитие государства. И вот, кроме того, заработанные средства государства направят на серьезные, тоже очень высокорентабельные, инвестиционные, современные, новаторские проекты. В частности, это вот э, тот проект, о котором я много уже рассказывал, э, проект Океане. Ну и первоначальных э, проектах э, доступно, которые вот сейчас нам очень много присылают на почту. Ну... Об этом проекте как я уже подробно рассказывал вот и в позапрошлой передаче. И мы сейчас, как я сказал, рассматриваем вот все предложения заинтересованных потенциальных участников этого вот нашего коммерческого инвест-проекта. Много, я сказал, предложений уже есть, которые мы уже точно будем использовать. Но вот все желающие поучаствовать в том или ином виде в этом проекте, еще раз пересмотрите позапрошлую программу, ну и присылайте свои предложения. Еще раз говорю, мы их все обязательно рассмотрим и вам ответим. Ну и вот в-третьих, интернет-государство наше, оно в том числе, вот, используя рифкоины, оно будет заниматься подготовкой и организацией нашей вот, революции в России. То есть нашей главной, с чего мы начали задачей, то есть мы будем заниматься освобождением России от преступного оккупационного путинского режима. То есть будем заниматься смещением этого воровского режима и установлением в России народа власти. Ну и затем будем заниматься возвратом всего награбленного путинской банды, в том числе национальных богатств России. Это вот тоже очень важный третий момент. И как я. Говорю, это еще одно достоинство будет наших рифкоинов. Они будут приобретать цену, поскольку обеспечен будет еще тем, что наше вот это новое государство, интернет, оно будет участвовать в революции, будет заниматься возвратом всего награбленного национального достояния России. Ну и, соответственно, часть этих возвращенных народу национальных богатств России, оно будет направлена на обеспечение рифкоина. Таким образом, рифкоин будет обеспечен, как я сказал, тремя моментами. Это деятельностью нашего интернет-государства, его авторитетом, даже четырьмя. А Ограниченной эмиссией, ну, я про эмиссию не учитываю, потому что она соответствует тому, что мы сравниваем с биткоином. Также будет ограничена эмиссия. Кроме того, у нас будут осуществлены крупные инвестиционные проекты. Кроме того, мы вернем национальные богатства России, и часть этих национальных богатств частью этих национальных богатств будет также обеспечен Рифкоин. И вот результат каждого. Я вот еще хочу подчеркнуть, таким образом имеет место важнейший момент. Вот мультипликация результата от осуществления всех трех проектов одновременно. Мультипликация для каждого проекта из этих трех в отдельности. Вот эти, это очень важнейший момент. Сами посудите, осуществляя все три проекта одновременно, каждый этот проект будет э, получать Эффект мультипликационный от использования всех других проектов. Другими словами, вот результат от каждого проекта в отдельности, за счет вот этого эффекта мультипликации от совместного действия всех трех проектов одновременно, он будет троекратно увеличен, как вы понимаете. А вот общий эффект от осуществления всех трех проектов вместе, соответственно, будет равен результату от осуществления девяти подобных проектов. Ну, это математика простая. Еще раз повторю. Мы продолжим принимать и рассматривать все ваши предложения по всем трем проектам. Ну, во-первых, по организации виртуального интернет-государства. Во-вторых, по инвестиционным проектам под общим брендовым условным названием «Океания». Ну, хотя в рамках его пока еще могут рассматриваться также и э, выгодные амбициозные инвестиционные проекты «На суше» ну как бы промежуточные проекты до полного осуществления проекта океане и перехода человечества в океан. Ну и в-третьих, ждем от вас предложений по новому, вот объявленному сегодня проекту создания криптовалюты рифкоинов, тоже всех желающих поучаствовать, в том числе и с целью коммерческой поучаствовать, которые способны принести пользу нашему этому проекту, пишите и участвуйте. Как говорится, не ждите, а участвуйте. И главное, не пропустите мимо себя процесс развития и прогресса человечества, ну и информационного мира в целом. Сейчас это будет революционный процесс развития. Итак, ждем ваших предложений, заявок на участие во всех трех проектах. И построим с вами новый современный информационный мир, который наступает, неизбежно наступит. Давайте будем первыми. Ну а еще мы с вами освободим народы России от преступного оккупационного путинского режима. Построим в России первое передовое информационное государство с прямым и полным народовластием. Да здравствует революция, вместе мы победим, ура!